Так вот, с точки зрения рекламных технологий, да, давайте так, во-первых, надо понимать, что в современном мире маркетинг, реклама, это давно уже не про креатив, красивые картинки, ну, там, красивая визуализация, это вообще не про это, маркетинг, это именно технические решения, это экономика, математика и технологии, IT-сфера, ну так получается, я не знаю, хорошо это или плохо, но что есть, то есть, с тем мы работаем. Если вы сейчас этим не овладели, самое время разобраться, какого возраста не было. У нас есть один простой тезис, который мы повторяем из вебинара в вебинар. Риэлторы-динозавры вымрут. Запомните его, запишите себе на листочек, повешайте его себе на экран монитора или на зеркало, когда утром умываетесь, чтобы это вас как морковка сзади подгоняло, потому что... Кто такие динозавры? В любых рынках есть динозавры, не мы это придумали, я сейчас не хотел никого обидеть, ребят, тем более, что вы уже здесь, вы понимаете, что что-то надо менять, вы уже осознали проблему, вы на вебинаре 3 часа, вы уже на, на более высоком уровне осознания, чем большинство ваших коллег конкурентов. Так вот, вы уже не динозавры, это хорошо, вы делаете первый шаг. Так вот, кто такие динозавры? Динозавры это люди в разных нишах, в разных рынках или компании целые которые, имея определенный опыт, продолжают использовать только его. В этом есть доля разумности, использовать успешный опыт – это хорошо. Но рынки, рынкам свойственно меняться. И даже такому тяжелоповоротливому рынку недвижимость он очень медленный сам по себе. Он очень долго адаптируется ко всему. Но даже такие рынки меняются. И вот люди, которые с рынком не идут много ногу со временем, не меняются, с рынка уходят. Или собирают крохи со стола, рано или поздно. Эта история была с застройщиками. Посмотрите на 5 лет назад, сколько ушло застройщиков с рынка за 5 лет. Вот еще 5-7 лет назад большинство застройщиков были динозаврами. Ну, только передовые москвичи сначала начали эту тему продвигать, развивать. Вообще рынок недвижимости сам по себе был очень динозавровым. Если сравнивать его, вот, допустим, с рынком а, продуктовым, про который я тоже много чего знаю, потому что первые мои несколько лет работы связаны были с ним. Именно а, продуктовая розница, ритейл, да, торговые центры, а, супермаркеты, гипермаркеты и прочие вещи. То, что, ну, то, что а, сфера потребления, ежедневного потребления продукта. Так вот, они намного более продвинуты с точки зрения продвижения, маркетинга, экономики и всех технологий. Они очень оцифрованы. Почему? Потому что там очень маленькая маржа. То есть наценка на стоимость товара, да, то есть там, вот ты продаешь, допустим, не знаю, горошек, банку горошек, которая стоит, там, не знаю, 50 рублей, да, или сколько стоит банка горошек в себестоимости, ты нацениваешь в среднем 20-25%, вот в этой марже, в этих рублях лежит все, аренда, доставка, логистика, реклама, огромная сфера обслуживания, все лежит в этих 20 рублях, они вынуждены экономить на всем, на каждой копейке, чтобы это было доходно, чтобы это было прибыльно, ну, очень много в это вкладывается. В недвижимости, раньше было так, в недвижимости очень большая маржа. И поэтому застройщики, риэлторы позволяли себе при такой марже распоряжаться своими вложениями деньгами, как попало. Ну, потому что достаточно хорошая окупаемость всего этого дела и достаточно легко деньги вытаскивать обратно. Это касалось застройщиков, риэлторов, и все понимаем, да, мы все прекрасно пришли в недвижимость не потому, что... Это она такая интересная и классная и красивая. Недвижимость просто доходный свет, доходная область, возможность заработка, ну, с высоким уровнем доходности, скажем так. Но идет время, рынок меняется, меняются законы, меняются международные условия какие-то, меняется стоимость материалов, вырастает конкуренция. Когда конкуренция растет, цена снижается, уровень маржинальности тоже снижается. Приходится приходить, приходится из динозавра превращаться в продвинутого чувака. Это, это было сначала на уровне застройщиков. Те, кто этого не понял, с рынка ушли. Кто понял, большинство застройщиков, вы сейчас видите прекрасно, уже прекрасно владеют инструментами маркетинга, пиара, брендинга и прочие крутые вещи делают. И вам в этом плане с ними не сконкурировать, это точно. Но и не надо.